Снова на территории Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7 утром 10 марта в 5 часов 28 минут по московскому времени. Об этом срочные сообщения поступают с Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. По данным ведомства, эпицентр стихии находился в 8 километрах к юго-западу от города Кайсири. Население которого около 592 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 5 километров. Сведений о пострадавших пока не поступало. В это время, когда происходило землетрясение, житель города Кейсери зафиксировал на видео что-то аномальное в небе. Какие-то светящиеся облака. Просьба после просмотра видеоматериала поделиться своим мнением в комментариях, как вы думаете, что это может быть. Напомню, что землетрясения магнитудой 7,8 и 7,6 произошли 6 февраля. Подземные толчки стали самыми мощными в Турции за последние 84 года. В результате погибли более 40 тысяч человек, еще 100 тысяч получили ранения, несколько городов полностью уничтожены.